Здравствуйте, меня зовут Стаценко Юрий, я сотрудник компании Каунт. Хочу вам рассказать, как быстро и правильно установить 1С-бухгалтерию учебную версию. Для установки нам нужен дистрибутив, установочный диск. Также на компьютере у нас должны быть права администратора или пароль администратора, если мы заходим как пользователь. Кроме этого, заранее нужно установить, создать папку 1s base. Или одну папку, или две, ну, без разницы, куда мы будем устанавливать базу данных. Итак, начнем. Запускаем дистрибутив. Вначале устанавливаем платформу 1С, предприятие 8, черную версию. Настройки можно оставить по умолчанию. Важно запомнить, какой, какая версия платформы устанавливается. Либо 8.1, либо 8.2, либо 8.3. В данном случае 8.2. После установки платформы устанавливаем Балтерию конфигурацию установки по умолчанию. После установки у нас на рабочем столе появится ярлык запускаем его у меня уже было установлено то есть если у нас другие базы не установлены то у нас будет такой вид иметь первый запуск нажимаем далее и выбираем демо версию демо потому что в ней уже есть первоначальные настройки системы папку для базы каталог информационной базы указываем ту папку которую мы создали Здесь в версии 1С предприятия нужно написать ту версию, которую мы запомнили при установке. Если мы забыли, то ее можно посмотреть из панели управления, программы и компоненты. Вот здесь мы видим нашу версию 8.2. Примеряем. убираем любого пользователя пароли здесь не установлен. бывает частый вопрос что если несовместимость языковой 1S и системы Windows то тогда выдается вот ошибка и там написано параметр который нужно слэш и буква L RU или UA ну, вот этот параметр нужно тогда внести в свойства ярлыка запуска вот конце после двух точек там вроде идет как-то э -э, сейчас LTIнская. Uh, например, UL. Так как-то. Ну, если такой проблемы не возникает то тогда естественно ничего делать не надо но в случае если оно, такое сообщение выдается то вам нужно копировать параметр из 1С и записать его в ярлык запуска запуска программы 1С всего доброго Приобрести программу вы можете у партнера 1С Например, в компании Account в сайт www. .account а, вот, например, центральная страница. 5.8 восемь. И вот сразу есть ссылка на учебную версию учебная версия здесь идет демонстрационный ролик также можно отправить заявку и стоимость все наилучшего До новых встреч!